Я тут. там. Ну, ехали. Париж один? Ну, много мне. Короче, здесь будем уже... Я изначально забыл сделать сейв. Перед тем, как нападать. Здесь будем уже конкретно так сейвиться. Теперь боги хаоса говорят ясно. Стоп, мы Ты я себе заявление. <связь> <связь> <связь> <связь> где боги хаоса говорят ясно? Я из них, чтобы вести вас, мой честный косновение. Сука. Кусок ты дерьма, блядь. Что ты тут за... Ааа, блядский гвардейский гонзон, блядь. Он выж... Просто выж... Высадал, блядь. В этих огромных руинах пока я побегу своим, блядь. Держи, Чего ты хочешь? Что плавно он Теперь ты узнаешь, что такое имперская гвардия! Орудия! Огонь! Мы видим цель! Так, ну, веселяемся. Епучи, Сентинеллы! Брррр, а, блядь! Активируем скрип. Пошел, пошел, пошел! Главный калибр титана! Огонь по моей команде! Огонь! Я опеливаю темными силами! Ах, блядь! Ладно. Благо я сделал штаб недалеко. Их атака должна захлебнуться. Пусть жрецы храма наказания уничтожат командира. А будет мясо. Один шанс. Все, что мне нужно. Погнали. Да? Имя нам Легион. Где там Бейнблейд? Черт тут. Ставим зло в сердце битвы. Где мы встретим армию хаоса? После тысячи битв видна только смерть. Что делать, что хочется? Пришло Моя <flywheel dünyana> бронетанковая армада немножко так. уменьшилась. Um О, oh. ну это Зачищаем весь этот двор тогда. Числом мясом своим. Да гвардия подобно занимается. Ну -у -у. А, <сORTS> <худна>. <сORTS> <сORTS> <сORTS> Ну, что? Счет открыт. Минус имперская гвардия. За это можно и бахнуть. Командный пункт потерян. Мы не можем их дольше сдерживать. Орудие Титана не должно попасть в их руки. Уничтожайте управляющие элементы. Хотя, казалось бы, что такого, если бы попало бы оно даже мне? Мы его никак не перевезем в другие локации. Хотя, было бы неплохо. Я думаю, стоит снизу все-таки зачистить орков. Потому что... Иначе они будут головной болью все время меня атаковать где-нибудь. В теории можно пойти на Эльдара. Забрать сейчас облитераторов элитных. Точнее, облитератора вот пойти сразу же на Вильдар. там миссия блять она долгая она муторная долгая блять Я просто так захватывать территорию он на меня будет нападать по кд ну, окей десант мне сейчас угрожает как то да не особо орк мне угрожает он может думать слить или куда идти как бы Нет, не сильно устраивается, поэтому ладно поехали орк так. Будем использовать так. Где враг? Да, да, выявишь, да, да, я с Там Не стоит со мной шутить да, Ну, кстати, да, я отметил еще, что у нас слож... сложность тут. Бот начинает фокусить правильные вещи. Убивать мужчины, Я вижу цель. Моя жизнь. Вечная мука. Надо антитяг делать. Блин. Что, много чего делать? Моя жизнь на то сумма. Деник Нитул. Большое знамя пропало, потерялось большое знамя. Порвался, потерялось, блять, где вы его похерили? Да. Теперь да, боги народе, Хотя, кстати, у да, меня сидик да, получше. Нафиг телесхидан. Пойдем другое знамение. А эту база пущай будет. Они сейчас сами себя там начнут уничтожать. Мне это только на руку. У вас так много-то, блядь. Блин, немного никуда залетели. Что я и говорил, они сами себя сейчас перебьют. Минус сварщики. Осталось еще два знамя. Самое главное, запустить цепную реакцию. И орки сами себя уничтожат. Блять. Зажали... Ну... Текстуры... блять, съесть уже с ним. А, блять! Моя шопа! еще эти, блять, пидорасы. Ну, давай, давай, блядь, ты... Ой, ты в пизду, блядь, раз, два, блядь, в пизду, все, блядь. По-новой, блядь, делаю лучше. Да. Да. Да. Все. Ну, я думаю, тут уже половины инфраструктуры нет на базе. Ну, в принципе, как обычно, орков очень легко вынешать. Что в Dark Crusade, что в Soul Storm. Орки это простая миссия.